Под этим солнцем и небом мы тепло приветствуем тебя. Вот у тебя бывает такое, что играешь ты в Elder Kings, а твой персонаж вдруг берет и умирает в самый ответственный момент. Да я не могу, я... Я понимаю, иногда это может быть неприятно. Вот бы можно было самому решать, когда персонаж умрет, да? Ну или просто сделать так, чтобы жил, ну, вечно. Потому что ты только его раскачаешь, только привыкнешь к одному персонажу, как тут же он умирает, а вместо него приходит какой-нибудь бездарный наследничек. А там еще может равный раздел произойти, и вассалы могут быть недовольны, ну кому это нужен? Я, кстати, заметил, как хорошо ты принял мой видос про бессмертие в ванильном Crusader King's. и поэтому решил сделать видос на ту же тему в моде по древним свиткам. Тут все гораздо интереснее, ведь бессмертие можно обрести аж семью разными способами. В описании, если что, будут тайм-коды для каждого из них. В этом видео будет много всяких цифр, буков и всяких мелких подробностей и лазаний по файлам игры. Тащи что-нибудь погрызть и открывай окна, потому что сейчас начну душнить. Этот способ заключается в том, что твой персонаж становится настолько силен в магии, что может, пройдя специальный ритуал, сделать себя бессмертным. Для этого нужно для начала хотя бы быть магом. Магами в этом моде считаются те, кто имеет образование мага. Вот это откровение. Его можно выбрать при создании персонажа, но только максимум третий уровень, а легендарный маг – это пятый уровень. Либо можно обучить своего ребенка, чтобы он получил образование мага – в этом моде оно заменяет белое религиозное образование и связан с параметром образованности. Но ребенок при достижении совершеннолетия может получить максимум четвертый уровень магического образования. Как же теперь поднять уровень образования до легендарного? Ну, есть два способа. Первый способ – вступить в гильдию магов, либо в совет старейшин, если гильдия магов не подходит. И тогда образование будет медленно прокачиваться само по себе, о чем тебе будут сообщать ивенты. Конечно, если твой персонаж гениален, амбициозен и усерден, то прокачка пройдет быстрее. А если твой персонаж обладает плохой чертой интеллекта, или ниф, или удовлетворен, то прокачка будет идти медленнее. У эльфов и других долгоживущих народов все это происходит в два раза дольше. Но если прокачка в гильдии по какой-то причине тебе не подходит, то есть второй способ. Прочитать Огома Инфиниум. Эта княженция хранится у Хермеуса Моры, так что придется стать его верным слугой. Как это сделать я рассказывал в своем гайде по принцам Даэдра, рекомендую посмотреть. Нужно накопить половиной тысячи очков благосклонности у Хермемуса, либо 12 тысяч, если ты играешь за долго расу. Как только заполучил книжку, у тебя появится решение прочитать ее. Но только это решение будет не в интригах, а при нажатии правой кнопкой на персонажа. После этого выбираешь в ивенте путь магии, и твое образование прокачивается на один уровень. То есть если у тебя был третий уровень, то станет четвертый. Книга после использования вернется к Хермеусу, и нужно будет снова копить на ее получение. Когда ты все-таки получишь максимальный уровень образования, Огма будет добавлять лишь по два пункта к атрибутам. Теперь, когда мы стали легендарным магом, в решениях открываем книгу заклинаний, и тут появляется заклинание Ритуал Бессмертия. Для него нужно 100 золота, 100 благосклонности и 60 магии. То есть для того, чтобы скастовать это заклинание, нам нужно как минимум 30 образованности, так как каждый пункт образованности дает по 2 очка магии. Если же у тебя предел маны меньше 60, то заклинания в книге вообще не появится. После каста у тебя появится вот такой ивент. Выбираем в нем первый вариант. Я поставлю все на кон и буду смеяться в лицо смерти. При касте есть шанс того, что ритуал не удастся и ваш персонаж умрет. В таком случае можно загрузить сохранение и попробовать снова. Лично я пробовал раз 30 или даже больше, но у меня ни разу так и не получалось. Персонаж каждый раз умирал. Раньше все работало, ничего понять не могу. Полез в файлы игры, но сломал мозг, пока пытался разобраться. Судя вот по вот этой вот строчке, шанс успеха должен быть 50%, но по какой-то непонятной причине почему-то это так не работает. Скорее всего, в этом коде есть какая-то ошибка, но я не понимаю ни одного слова. Мама, ну почему ты родила меня не программистом? Я честно пытался, я и цифрки менял, и буковки переписывал, как говорили в интернете, но ничего не получилось. Слишком сложно, это нужно две головы иметь, чтобы это понять. Вот ты, мой зритель, ты же явно умнее меня, может ты сможешь мне объяснить, что тут не так? Короче говоря, если у тебя такая же проблема, то просто используй один из вот этих кодов. Ну так вот, значит, получили мы трейд на бессмертие, ля какой красивый. Так вот он останавливает старение вашего персонажа, но при этом делает его бесплодным. Вот это я понимаю, равноценный обмен. Следующие два способа не совсем бессмертие, так как ваш персонаж, ну как бы это сказать, умирает, но продолжает жить, как нежить. Я думаю, тебе подойдет этот вариант, если ты хочешь отыграть злого персонажа. Для начала тебе нужно стать некромантом. Про то, как это сделать, у меня есть отдельный видос, рекомендую посмотреть. Если коротко, выбираешь некромантическую религию, больше всего подойдет культ некромантии или культ совершенных повелителей. Там потом будет цепочка ивентов по становлению некромантом, и на это у тебя уйдет несколько лет. Теперь, при условии, что ты являешься некромантом и имеешь уровень образования мага четвертый или пятый, у тебя в книге заклинаний появится решение ритуал превращения в лича. Чтобы его активировать, тебе нужно 100 золота, 100 благосклонности и 40 магии, то есть как минимум до 20 образованность точно нужно вкачать. Вероятность успешного исхода 75%, и в этом случае уже все работает как надо, без всяких багов. И теперь, когда ты получил свое новое обличие, ты теперь такой величественный. Лично я тебе завидую. Только не преувеличивай свою значимость. Вот такие отличные шутки будут сопровождать теперь всю твою жизнь. Ну Точнее, смерть. В общем, это теперь не так важно. Более важно то, что теперь твой персонаж будет медленно разлагаться и время от времени тебе придется лечить свое разложение у Принцев Даэдра или у Совершенных Повелителей. И кстати, если вдруг твой бессмертный лич тебе надоест, есть один способ, как от него можно легко избавиться. Просто принимаешь культ Меридий и тогда твой персонаж умрет мгновенно. Если что, вот скрин с месторасположением священных мест культа Меридий. Другие способы, как можно принять Дейдрический культ я рассказывал в своем видео «Гайд на Даэдра», рекомендую глянуть. Кстати, эта же штука работает еще и с вампирами, они тоже умирают сразу же, как только их рука касается знака Меридий. Кстати, вампиры это же тоже бессмертная нежить. Самый простой и очевидный способ стать вампиром — это закарифаниться с молокбалом. И за тысячу благосклонностей попросить у него чистокровный вампиризм. Я знаю, кто ты. Скажи. Скажи. Кровосися. А вот я бы тебе не советовал делать вот так, потому что изначально факт твоего вампиризма остается в тайне от всего мира, но в решениях у тебя будет возможность явить миру свое проклятие. Тогда тебя жестко изненавидят многие персонажи и попрут из многих гильдий, так что до поры до времени лучше пока не палиться и спокойненько пить кровушку где-нибудь в замкнутом пространстве. Но зато, став вампиром, ты сохраняешь свою фертильность, в отличие от бессмертных и лечей и можешь и дальше развивать свою династию. Кстати, еще в интернетах пишут, что есть мизерный шанс стать вампиром, если во главе армии посетить остров Волкихар, либо другую провинцию с модификатором заражения вампирами. Может тебе попадалось такое? Лично у меня ни разу за долгое время не было ничего такого. Так что ходить и пробовать стать вампиром таким образом тебе точно не надо. Лучше уж просто попросить молокбала об этом. Есть еще один интересный способ обрести долгожданное бессмертие — это стать вересковым сердцем или ворожей. Гайдов об этом на русском языке я не нашел, На стратегиями чуть-чуть писали о том, что так можно, но так как никто не играет за культ ворожей, никто точно не, не написал, как это сделать. А что это за культ ворожей такой? А вот есть в западном Скайриме одна такая ересь религии Старые Боги, которая занимается поклонением этим прекрасным существам, ворожеям, бывшим ведьмам, которые изменяют свое тело ради обретения большого могущества. Ну так вот, если ты считаешь, что изгоя, и у тебя достаточно благочестия, то ты можешь обратить своего персонажа в вересковое сердце, если ты мужчина, или в ворожею, если ты женщина. Для этого потребуется тысяча благосклонностей, тогда в интригах появится вот такое решение — найти ковен ворожей. Какие условия нужно соблюсти, чтобы превращение прошло успешно — непонятно. В файлах игры опять все расписано трехэтажно и непонятно, так что просто надейтесь и верьте, что все получится. Но как я понимаю, чтобы все прошло успешно, нужно хотя бы быть магом или иметь высокую образованность. Кстати говоря, если персонаж с вересковым сердцем или ворожей тебе надоест, то можно просто сменить религию, и это приведет к смерти этого персонажа. Это не я сказал, это вот тут так написано. Чисто на мой взгляд, более интересно становиться ворожеей за женщину, чем вересковым сердцем за мужчину, потому что ворожеям даются гораздо более выгодные бонусы, и они, в отличие от вересковых сердец, меняют свой портрет. Посмотрите, ля какая! Я бы за такую поиграл. Еще один способ получить бессмертие доступен, если ты поклоняешься Клавикусу Вайлу. Этому товарищу, конечно, доверять не стоит. У Клавикуса Вайла можно попросить бессмертия за 2500 благосклонности. И тут есть 4 исхода. С вероятностью 60% ты будешь увековечен в литературе. Некий придворный почитатель напишет биографическую хронику твоих самых больших достижений за прошлую неделю. И это событие даст тебе целых 10 престижа! С вероятностью 28% твой персонаж станет вампиром. Ну, это уже что-то. С вероятностью 10% Клавикус подарит тебе легендарное уродство, которое действительно сделает тебя бессмертным в определенном смысле. И лишь оставшиеся 2% дадут тебе истинное бессмертие. Как видишь, в этом все-таки есть смысл. Ну и самый банальный способ выбрать бессмертного персонажа на карте или создать в редакторе. На карте это Оргнум, Харкон, Ускор Ледяная Борода на отморе и еще Манимарка во вкладке Война Альянсов. Ну или если тебе не нужен именно бессмертный персонаж, а достаточно будет просто долгожителя, то можно поиграть за любую эльфийскую расу. Они обычно живут вдвое-втрое больше, чем люди из верорасы, то есть 200-300 лет. А цаески и Закавира могут дожить до 400 лет. В редакторе создания персонажа есть только одна доступная раса бессмертных персонажей, это слады. Если тебе когда-нибудь было интересно поиграть за кого-то вроде Джабы Хатта, то у тебя есть эта прекрасная возможность. И наконец, последний, тот самый тайный способ. Вот смотри, это мой персонаж. Как видишь, ей 269 лет. Ты видел когда-нибудь, чтобы люди доживали до такого возраста? Лично я нет. Обрати внимание, что у нее нет ни одной черты характера из тех, что я перечислял. Да, она легендарный маг, но как ты понял, ритуал бессмертия работает через одно место и вообще я его целенаправленно не использовал. Она человек и по всем правилам она не должна была дожить до такого возраста, но все же дожила. Так в чем же секрет? Теряешься в догадках, да? Так вот, э, я тебе скажу. Оказывается, если у персонажа здоровье больше 15, то он не умирает от естественной смерти. Вот напиши в комментариях, знал ты это или не знал. Посмотрим, сколько нас, как говорится. Вот интересно, это баг или это так и задумывалось? Потому что в ванильном СК-2 это тоже работает. Я это у Лориана узнал. Как же такого достичь? Да очень просто, пей зелье долголетия. Его можно найти на рынке у алхимика, оно стоит 150 золота. Или 80 золота, если у тебя есть мастер-алхимик или ты сам алхимик. Зелье прибавляет 0.25 к здоровью твоего персонажа и имеет кулдаун 2 года. Вот э, кажется, да, что человек за всю жизнь не успеет набрать 15 здоровья, если будет пить это зелье. Чисто времени не хватит, э, слишком мало здоровья дает, слишком долгий кулдаун. Мир, конечно, успеет, а вот человек... Не верится, да? Но это только на первый взгляд. Вот я зачем-то решил посчитать. Наверное, к этому моменту остались только самые стойкие. Но отныне душнатура выходит на новый уровень, так что открывай окно пошире. Вот смотри. Стандартное здоровье у персонажа равно 5. До 15 нам не хватает еще 10. 10 делен на 0,25, получается 40. То есть нам понадобится выпить зелье долголетия еще 40 раз. Его можно пить только каждые 2 года, поэтому умножаем это число на 2, получается 80. Именно столько лет нам понадобится, чтобы поднять здоровье с 5 до 15. Ты скажешь, что люди столько не живут. Я скажу, ну да. Поэтому нужно будет придумывать себе какие-нибудь дополнительные бонусы, например, фокус на теологию или на охоту, артефакты, прибавляющие здоровье, и если ты играешь за мага, то можешь добавить себе дополнительное здоровье с спеллом «Укрепить здоровье» и наколдовать себе черты характера, поднимающие здоровье. Короче говоря, чтобы быть бессмертным, нужно быть магом. Или еще такая штука есть. Можно при создании персонажа сразу же поднять ему здоровье до 15 и выше. Потому что создатели мода сломали редактор персонажа, когда подняли максимально возможный возраст до 150. А образование почему-то отнимает возраст, а не прибавляет. Потому что можно поднять здоровье до 15, сделав персонажа бессмертным. И при этом ему на старте будет всего 26 лет. Потом можно еще добавить ему атрибутов и черт характера, сделав имбу, добив возраст до 150. А что ему будет? Со здоровьем больше 15, он все равно не умрет мгновенно от старости после начала игры. Похоже, это все-таки баг. Пользоваться им или нет на твоей совести. Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, хоть чем-то мой ролик был тебе полезен. Если так, то лайк, подписка, комментарий. Ну ты знаешь. Все. До встречи.